Мы находимся, приехали в деревню Додино. Да, 40 дворов здесь. Раньше была очень большая деревня. всего было. Часовня была своя до революции еще. А сейчас вот... Такой маленький-маленький, маленькая-маленькая деревня. И то, тут 20 дворов. Но летом, зимой будет много меньше. Тут несколько себе семей живут так все дач, дачники вот там вот это вот уже дальше идет деревня, поселок Богдановский там больше там типа районному такой, где почта есть три магазина или четыре даже вот, саму, сама деревня расположена на берегу реки и протекает ручей ручья и воду берут, стирают полоскают все это находится в лесу как бы все вокруг в лесу там лес, там в каждом дворе есть у каждого баня своя то есть народ чистоплотный Он, ну, допустим баньку топит. Баня тут обязательно атрибут каждого, каждого двора. Так, повелось испокон. Вот дом тестя, и зелененький выделяется, двухэтажный. В каждом дворе обязательно теплицы. здесь и помидоры, и огурцы, они так на открытом грунте не растут. Все-таки север, перец, он тоже в не растет. Сторость от малина, клубника. он черен, вон плодка растет. Личики тут разнообразные. Деревенский быт. Собаки. Кошки, много машин. Допустим, да, вот люди живут. А вот и хапина, пустая. Ага. Ехала. Если в деревне работать, Пустили. не пить, то можно жить вполне а, зажиточно газельку. Она красивая. Вот еще часть зажиточного быта. Ну и разрушка. Заброшка. Кто-то пытался сделать двухэтажный дом, но заброшен, не знаю почему. Говорят, он только построил и его бросил коров, но это не козы есть да, курей никакого нет Несколько некоторых дурок есть козы и все к сожалению поросят даже нет все такое что... сказать нет подсобки никого Есть, да, есть люди, у которых есть и куры, и козы, даже, кажется, поросята. Но почему-то никто не держит коров. Ленские дети. Как можно жить, если не бухаешь? В деревне причем. Не все деревнянкаши. Здесь очень даже приличные домики. машина хороший. и вон дом хороший, и вон даже, даже в деревне косят газонокосилками в <сил> <сил> Мурбанске косами, косами а Вот. Зашли мы в глубь деревня, так сказать Глубина она очень маленькая, но здесь есть глубинка И то, смотрите какие ухоженные домики Все, Порядочно Вот этот сиреневый домик К примеру Вот новый дом, сейчас мы пойдем поближе Новый дом тут строит там дети что-то увидели. Собака, говорит, там какая-то большая. Вот, строят дом. Такой красивый будет домик. На месте старого, скорее всего. Старый развалит, на дрова пустит. Переедут в этот дом. Сейчас так делают. Он красная смородина поспела. Такой красивый домик природу какая запрошка. это запрошка угу. нет он закрытый видите он его дверь забили чтобы никто не лазил они же забросили они понятно она Совсем а заброшенные или до да, хозяева ждет? Ну там такой цельный, знатный. Так, а вон строится домик с Ну вот мы дошли до конца деревни. Оп, так. Вон там тоже домик новый. Он там тоже что-то делают. Все, конец деревни, там где-то 3 или 6 километров. Ой, сколько будет Да, 3 километра, Я да. Крыша не обивает вот такими плакатами. Чем? здесь деревня не очень, там распространено. А вот, А вот там, в Богдановском, это повсеместно практически. Она не протекает, он покупают их. И, вот, например квадроциклы у людей есть во дворах вот. отпевает горят очень хорошая ткань не промокает, не протекает легкая вот так живет трёх из деревьев открывается красиво, там установка и дорога люди косят здесь траву не косуй. я сказал ранее косы есть конечно, люди умеют косить, но как-то они уже побогаче стали вот этого хозяева ну, что-то есть косинка. там сено припасено, где то кто-то живет, и похоже что поросята у него есть значит не все так плохо смотрите там какая красивая гранда людей, человек пойду поближе а, ну в принципе я здесь уже проходил вот там сколько машин стоит. Деревенский быт. Между прочим. Такой старый дом. Ему даже сохранилось. Не знаю, как это называется уже, не помню. Штуковина. Ну. Что-то все поросло. Вроде тут люди жили. Совсем недавно в том году. Какой красивый дворик. новое все новый домик такой Мут Middle Капай Вечернее поедание гороха. Такой у них подножный корм, это у соседей. Дом рядом на дорогой, поэтому тут так шумно. Вот тут так красиво все благородно. Это баня напротив меня. А, нет. Ну, против меня баня. вон да, это современка, скорее всего. Да. Так цветочки даже по солу растет тут здесь таксофон такой стоит телекомпский интересно работает или нет ну никто не ломает иду досик как там прошли мимо встречке вроде как были тут вот у нас и сейчас прошли мимо дожди вылеп Богоносский поселок. Зачем? Это не такие мусорки. Нам а дом культуры. Да. Красивая. Красивая березка. Нахму не дома. там быть у кого-то сейчас что -то делает такая деревня дудино Это на ручье расположены ручье все моют стирают все полоскают оттуда воду берут когда все прополоскали помыли народ трудится живет достатки такие здесь аттракционы, Пока, тики. Пока. аттракцион mm. еще один аттракцион, дети там внутри их будут катать Называют эту штуку каракат почему-то. Не знаю, вот сейчас они... Там внутрь зарезали, он голова опять видна. Сейчас заведется. Он Кричит. И поедет. Какие здесь развлечения деревенские. Вот так все здесь... Благообразно. Долго заводится, конечно. ли дождика радуга такая какие просторы здесь Все, последний день деревни сегодня уезжаем вот такой ракурс не понравился это вот отсюда с крыши крыши крыши такое ощущение будто деревня большая да, реально вот. смотришь отсюда Дается иллюзия. На самом деле тут 40 долларов всего. Но летом они все заполнены, летом всех живут практически. Вот зимой остается немного домов, в которых кто-нибудь живет. Все в основном дедушки, бабушки и гости, они уезжают в города. И Радвинск, Архангельск, Мурмск. Ну кто куда? Тот куда приехал. А летом тут жизнь кипит. Вот потихонечку народ начинает уезжать. Мы уехали. Тут еще кто был, кто был в отпусках, они начинают уезжать. Вот такой вот очень красивый отсюда вид. Ну, мне нравится. Тут враг. Карьер. Сюда песок добывают. Там жители когда строят. Вот впереди заброшка. Если кто видит? Впереди заброшка, вот перед речкой. Она вся забита. Я туда не пошел. Не хочу связываться. На том берегу тоже деревня. Зимой, а летом магазина там нет, то деревня. Летом народ на лодках переплывает на эту сторону и закупаются продуктами и обратно. А зимой уже по реке приходят. Зимой проще им самом деле жить. Там отдаленное место. Вот сейчас я зум увеличу, чтобы было видно. Далекие деревни Еще одна На том берегу облака сегодня дождя нет сегодня тепло на речке не пошли уже не хочется Все. сейчас обедаем собираемся и в путь